здравствуйте мои уважаемые подписчики зрители моего канала хочу сделать для вас чистку такую со свечами и через соль также я взяла здесь у меня четверговую соль намоленная и также взяла ниточки завязочки завяжу узлы для того эти узлы будут а, привязки ваши которые вам люди враги делают любовные привязки родовые какие-то негативные привязки здесь вот будет вот такого плана узелочки сейчас я сделаю чтобы чтобы вы все это видели так сейчас сейчас ну, на каждый наверно по три узла Пять. вот так сделаю это мы все потом вот так все сожгем. так ваши привязки кому-то ненужные то есть к ненужным каким-то отношениям Посмотрите, вот никак не могу узел завязать. То есть вы самостоятельно сами э, привязались к какому-то мужчине, либо к женщине, и никак не хотите отпускать энергетическую какую-то привязку, держите. Долги ваши. Все, сейчас мы это все с вами отаскиваем, уберем. Так, врагов ваших, какую-нибудь клабвичную привязку. Так. На денежном канале, на вашем привязку. Смотрите. Восьмерчика есть. Бесконечность. Ой, господи. Ладно. Так. Все привязки, какие есть, какие, какие знаем, какие не знаем. Все, мы с вами это все отожгм. Так. Так, здесь у меня свеча горит. Здесь черная. Ух ты, ух ты! Смотрите, мои хорошие. Свечу зажгла. Смотрите, как заработала. Смотрите, какие наплывы здесь идут. Ладно, сейчас посмотрим. Ой. Итак, Далее мы с вами посмотрим на карте, на, на картах, что убрали, как говорится, это колода таро ведущей. Посмотрим. Так, итак, значит, мы сделаем вот так. Черные свечи. Значит, смотрите. Чистка будет. Ну, возможно, с возвратом. Сейчас посмотрю <coughs> по энергии, которая будет идти. А, значит, смотрите, будем все с вами дурное отжигать. Все, что. Налепилась на вас с Ютуб каналов с врагов. С давайте знаете, что под комментариями напишите, пожалуйста, у кого вы у практиков были, от которых у вас потом пошел негатив на Ютюбе. Напишите с кем вы сейчас потом уже не общаетесь. Пусть другие видят, а кому обращаться не стоит. А, так, Итак, три свечи скручиваю, три силы в помощь призываю. Три силы в помощь призываю по оказанию помощи в данном ритуале. Ой, какая прелесть у нас здесь получается. Так. Здесь какая-то либо ваша, либо родовая какая-то система у вас. Ладно. Итак, настройтесь, пожалуйста. Когда я буду говорить... Мои подписчики, вы называете свое имя. А, имя врагов здесь называть не надо, потому что вы сто процентов не знаете, кто вам делает. Это ваши домыслы, это только ваши догадки. Опять-таки, если вам что-то говорят на YouTube, большинство практиков, тарологов, не всегда могут считать именно вашу ситуацию. Поэтому я всегда говорю, будьте разумными, будьте неведомыми обращайтесь на личные консультации и пусть вам практика расскажет много что про вашу прошлую жизнь потому что ситуация описывает вам людей которых которые вам допустим вредят или еще что-то про то что знаете вы про ваше прошлое что не знают допустим когда ко мне обращаются вот люди. И начинают там говорить, там, Анфис, вот, вот это, вот это, я так, стоп. Вы ко мне обратились для того, чтобы я вам сказала, что с вами происходит неправильно. Вы мне за это заплатили деньги. Вот, значит, замолкаем и сидим, слушаем, что я вам рассказываю. Что-то, если непонятно какая-то, что я вам говорю, да, вы переспрашиваете, либо мы с вами да, уточняем, А в основном, говорю, вы ко мне обратились, чтобы я вам, как говорится, разъяснила, дала понять, чего и как. Я большой акцент делаю на прошлое, потому что прошлое знаете вы, и ближайшее, вот, ближайшее прошлое, ну, сильно далекое, которое прошлое, Типа как э, э, кто-то, кто-то э, э, сделал, да, это вы ну, в какой-то степени особо тоже перепроверить не можете. Но э, я стараюсь больше уделять внимание прошлому, потому что... Э, потому что прошлое, скелеты в шкафу, вы свои, знаете, я об них не знаю. Поэтому у меня идет, как говорится, понять для себя, почему у вас идут проблемы, и, конечно, как бы вам своего рода доказать о том, что я, как говорится, не шарлатанка, то есть вижу ваше прошлое. Uh, далее, поэтому будьте бдительны, и uh, особо, всецело, на все сто процентов не надо доверять uh, раскладам uh, на Таро, ну, онлайн-раскладам, потому что, да, есть моменты какие-то, но тем не менее.. Uh, это не ваш личный расклад. Обращайтесь всегда на личные консультации, когда выбирайте своего мастера, своего мастера надо найти, и, пожалуйста, как говорится, общайтесь и смотрите. Также это то же самое, онлайн-расклад это то же самое, что вы будете без конца смотреть, допустим, симптомы болячек, по какой причине там голова кружится, по какой причине это. И в Ютубе вы то же самое, любая болячка, даже взять сейчас вот этот вот, прости Господи, этот омикрон, да, как бы, ну это простое орв товарищи, орв просто надо сделать его омикроном. Вот, ну. Поэтому так. Ладно. Я надеюсь, вы настроились. Я надеюсь, что вы, как говорится, готовы. Я еще раз говорю. Имена врагов здесь мы, конкретных врагов, не загадываем. Потому что, еще раз напоминаю, о том, что конкретно, что кто вам вредит. То есть, может быть, да, я не спорю, что, может быть, вы догадываетесь, кто вам может вредить, но имя, допустим, там, к практику, может быть, ходят они, имя практика вы не знаете, кто это делает. Соответственно, вот я об этом вам и говорю. То есть имя врага, кто вам делает, заказчик — это одно, Имя врага вы не знаете, кто делает. Вот. я, допустим, привороты и порчи не делаю. Вот, поэтому за других я говорить не, не ручаюсь, не, как говорится, не отвечаю. Вот, ну, каждый там по-своему. Ладно. Поэтому мы, я говорю, Подписчики, а вы говорите свое имя. Итак, по возможности данную чистку три дня смотреть. Три дня смотреть, это значит, один день посмотрели, на следующий день второй день смотрели. Не надо слушать, а надо смотреть. Если э, я бы делала чистки информационного поля, то есть, как они там называются, эти чистки, сейчас, типа аффирмация, либо с этими, с индийскими, на господи, м ну ладно, под музыку, короче вот, просто которые слушать надо было, то я бы вам так и записывала голоса, включала вам релакс-музыку, и чтобы вы слышали меня. Вот. А так как я произвожу конкретные действия, ритуал, то есть задействовано огонь, воздух и земля, соль, да, то будьте добры смотреть. А огонь – смысл выжигания. Вот так вот. Ладно, много разговариваю, то потом будете опять говорить. Много говорите, Анфис. Да вы потому что э, бестолковые, говорю, а вы все равно там по сто раз переспрашиваете. Ой, какая у нас есть красота, смотрите. о, о. Ну вот это что такое? Вот это что такое? Ладно, поехали. А, данную свечу зажигаю. Высшие силы в помощь призываю. Силы огня, силы земли, соли. Моих подписчиков я Очищаю все их надумки, все их думы, выжигаю зомбирование, кодирование, ум разум светлый, прочищаю. Так, ладно. Данная чистка, что на моих подписчиков, имена называйте, наведено словом злым, желанием дурным, глазом глазливым, да ворожбой, соль, земля, на себя принимай, в себя втягивай. Моих подписчиков очищай от того, что со злом довозло, да на хворь, на нищету, суету, мытью, тоску одиночества, печаль до да урочества, что сила сосет, энергию тянет, житья не дает, к скандалам ведет. А, имена ваши. Ваши, ваших любимых, либо... Тут два имени надо называть. Вас, вашего супруга, либо вашего любимого, либо ваших детей, либо ваших родственников. С кем разводят, счастье отводит удачу крадет, дороги закрывает. Привязки, привязками, каналами, прицепками моих подписчиков. Имена называйте. Давайте сейчас я скажу, кто меня смотрит, кто является моими подписчиками. Тех по имени Высшие Силы знают ваши истинные имена, а не ники ваши. Высшие Силы. Вы их имена знаете, им помогите, их очистите. Оплетайте от мертвого, неживого, черного до худого, паразитов до подселенцев, склок до наветов, от светлых до темных, на моих подписчиков, наведенных. Работы поставленных к моим подписчикам. Ваше имя называйте приставленных порч для до да проклятий ритуалов заклятий к моим подписчикам. Именно называйте, что пришло до да, с моих подписчиков, моим подписчикам навешано навесело, худом до да лихом поработилось, сквозь защиты прошло, домочадцам принесло, обраток подкладов, подбросов, закладов, что по воле чужой сделано, перехватом или возвратом получено, все то соль земля с моих подписчиков имена называйте снимай огнем свечой выжигай в себе в себя забирай да назад соль земля не выпускай что к моим подписчикам против воли их не пришло то соли отдано, и в ней закрыто, заклято. Свечой выжигаю, огнем очищаю, заклято. Да будет так, так-тому и быть. Все привязки. Все завязки выжигаю моих подписчиков, очищаю, выкручиваю, все привязки, все узлы отжигаю. привязки, все узлы отжигаю. Все завязки, узлы отжигаю. Отжигаю, все узлы разбиваю. Замки все убираю. Сейчас. Сейчас мы здесь все сделаем. Узлы все. Ох, ох, ох, ох. Ой, что творится-то начало. Угу. Ух. О, вам видали как? Смотрите, что творится. Ох, чисточка хорошо идет. Кто-то звездюлей получит за вас. О, ага. Угу. Угу. Ох, красота какая. Угу. Угу. Выше и помогите моих подписчиков от негатива. Защитите. Угу. Угу. Смотрите, какие у нас здесь чудеса творятся. Ну, то, что уж нахапались-то? Ну, правильно, а ж нет-то. Смотрим все, все, что не попадя. Угу. Вот у нас здесь еще, смотрите, видите, со свечечкой. Сейчас мы это тоже здесь, вот это все сожгем ну Сейчас я привязки вот эти ваши темные сущностями. Сейчас мы это все сожгем. Угу. Жгу, выжигаю. Все дурное. Сжигаю. Прям здесь а, видно имболк поработал. Сейчас мы вот это все в огне сожгем. Огнем выжгем. Все прицепки, то, что к вам цеплялись, угу. В сущности, что на ритуал прилетели вредоносные для того, чтобы помешать. Сейчас мы их все вышьем здесь. Пошли вон все, пошли вон все, вам здесь не место вот здесь не место. Угу. Угу. Посмотрите, что. Аж кипит все. Здесь. Видите, что творится? А ну, сейчас я вот так сделаю. А ну. Все зло, колдовство. Будь то Сопротивление, идущее на меня, на мой канал. От сущности помехи. Выжигаю. Высшие силы в помощь себе призываю. Сопротивляются здесь наведенный ваш негатив какой-то. Походу здесь по-свежему нацепляли где-то. Так. Высшие силы в помощь призываю. Себе сущности всех отгоняю, кто пытается мне помешать данному ритуалу. Кто пытается, сопротивляется. Я Анфиса выжигаю. К себе не подпускаю, в доме не оставляю, подите все прочь. С меня вы не пожрете. Выжигаю себя и моих подписчиков. От влияния сущностей и сильного колдовства. Снимаю, снимаю, снимаю. Соль, землю, отправляю. А кто вредить пытается, тех высшие силы, истинные имена их не знают. Остановят. Запрет поставят. Да так тому и быть. Как я сказала, там и быть. Ну вот сразу, видите, как хорошо стало. В сущности. Прогоняю. Откуда пришли, от кого пришли, туда и уходите. Здесь вам не место. Здесь поживиться вам нечем. Соль, землю, возвращайтесь и в прах превращайтесь. Да будет так. Ну вот так. Отличненько. Ох, как у нас сильненько-то все это заработало. Видали, даже негатив пытался сопротивляться. Сейчас мы ваши все привязки Так, здесь, смотрите, что-то с водой связано было. Вода, река, не знаю, на пороге своих. Смотрите, а, если пятно какое-то, может быть, воду лили, либо на двери, ну, если в земле, то, может, и не увидите, ну, хотя на снегу, может, и увидите. Все нити, каналы привязки, присоски выжигаю в прах узлы все. В прах превращаю все, что на фото ваших, на фото было наделано любая привязка с предмета, с вашего, с вещью, с вашей. С ДНК. С любым фото. Выжигаю любую привязку. В прах превращаю. И канал этот отжигаю. И канал этот отжигаю. Угу. И канал этот... Отжигаю. Какая прелесть, товарищи. И вот такое вот бывает, да. По факту, видите как. Ну, в целостности ритуал хорошо прошел, я по энергетике чувствую. Ну, смотрите так э, сейчас скажу, что затылка по спине и в таз, так э, лево-право, с правой стороны э, немножко э, как часть таза, немножко такой вот, как осталось. Э, какая-то приглушенная тупая какая-то боль угу. и плавно спускается по ноге ага. по икрам по пяткам вот так вот и в землю уходит так угу. Смотрите, если у, та, у кого-то такое же ощущение, как э, сейчас я вам описала, то ритуал для вас сработал, то есть с головы по спине э, немножко в тазу чуть-чуть задержалась, потом по ноге ушло э, вниз э, до пятки и отпустила, значит негатив ушел, все. С одного ритуала. Если таких ощущений, спецэффектов у вас нету, значит, смотрите, говорю, три дня. Знаете, сейчас я что сделаю. Ой. У меня тут такое э, чудо-полынька есть. Сейчас мы с вами полынечкой покапаем. Чертовщину сущности всех, всех выежги. Ух, ух. А, ты погореть еще хочешь? Ну, погори, давай. Полынь горькая всех сущностей. Все зло выжигаю. Что хитроумное. Хитрожопая, пытается сопротивляться и уходить не хочет. Выжгу. Выжгу. Угу. Угу. ругаются. Тут такой Ругается. Ну, а, сущности, они а, на любые ухищрения идут, а, любые, любой образ принимают. Ну, как бы, чем сильнее сущность, тем больше она сопротивляется. И, соответственно, уходить она не хочет. Ну, соответственно, соответственно так ну ладно давайте соль землей присыпаю назад не выпускаю соль землей присыпаю назад не выпускаю Мать, сара, земля, помоги, защити меняемых подписчиков. Все, что убрали, обратно не вернется. Да, будет так. Так, сейчас я, ага. Уже карта просится. Что-то там, видите, дергается говорить. Ну, давайте сейчас с вами посмотрим. Так скотерочка грязненькая, не обращайте внимания, но сами видите, что это у вот меня рабочая моя. Так сейчас я вот так сделаю. Немножечко. А вы не думайте, трав у меня много. Я просто взяла э, концентрат полыни для того, чтобы э, на свечи намазывать и делать, э, ну, как бы для ритуала. Ну, вот так мне в потоке пошло, как говорится. Это то же самое, как с дубовыми листочками. Я пошла гулять, а мне сказали, возьми, возьми, да, и я вот, э, как говорится, как сказали, я вам так и делала. Так, итак. Карты и высшие силы, покажите, как, какой негатив мы убрали, что убрали и как убрали. Покажите. Угу. Так, карта победы у нас вышла, какая прелесть. Так, а что мы победили, покажите. Шестерка жезлов. Что мы победили? Королева Пентакли какая-то. Угу. Угу. Так, смотрите, здесь дополнительная какая-то карта. Смотрите, карта вышла Королева пентаклей, карта Семерка пентаклей и карта Перерождения. Победили с вами некую какую-то женщину, которая сидела у вас на денежном канале качала с вас энергию которая э, хитроумным планом выкачивала с вас деньги плюс карта э, семерка Пентакли» говорит о том что получение результатов что-то женщина хотела с вас получить а здесь у вас перерождение еще что покажите Угу. Так, разрушение. Это у нас э, карта башня, предательство и карта иерофан. То есть э, колдуна какого-то, либо э, человека, который ведущего э, с э, темными силами, который... Это карта Иерофант, это священник, это учитель, это некое какое-то, ну, возможно, вполне вероятно, может быть, мужчина-тиран, либо который, ну, по Иерофанту это мужчина, который любит управлять, то есть духовный какой-то наставник. И здесь вот разрушение, предательства со стороны вот этого какого-то наставника вашего. Ну, для кого это был наставник? Либо муж, который управляет, либо здесь вообще, в принципе, ситуация, которая связана с религиозностью, с, со стихиями. Это также, допустим, ритуалы какие-то, может быть, шаманские какие-то ритуалы, может быть, по стихиям, то есть это... Давайте я сейчас скажу, там, вуду, отливки какие-то, это привязки, завязки какие-то, то, что мы здесь с вами отжигали. Здесь было предательство какое-то. Опять-таки, разрушение от какого-то вот мужчины, который духовник, который мужчина, может быть, и практик может быть вы где-то на ютюбе на мужчину на какого-то зацепились может быть какого-то практика либо мужчина по по ваш по вашему как бы какие-то ритуалы может быть мужчина проводит ну, вот, через духов каких-то, понимаете, здесь вот, ну, духовник, я говорю, здесь какие-то а, с призывом духов каких-то. Через стихию, природу. Вот так вот у вас идет. Ну, блин, вы столько мне народу смотрите. Как бы, ну, у всех, а, я не говорю, что у всех, опять-таки, может быть, у кого-то такой тиран-мужчина был. Ну, вот смотрите то есть, который держал вас под контролем, чуть ли не на привязи вас, да, то есть, это может быть мужчина, который истязал вас, вампирил вас, сидел на вас, жил за счет вас. Это, опять-таки, может быть мужчина, который... пытался управлять вами как марионеткой. Вот так вот здесь. А также здесь еще может быть, вот я говорю, как священнослужитель какой-то. Также мужчина, который, возможно, как ведущий какой-то. Давайте еще посмотрим. Что еще убрали? Ух ты! А что это у нас перевернутая она? Ну ладно. Защита перевернутая. Пробитая защита. Так, смотрите, здесь у вас а, семья идет. А, карта радости, карта семьи, карта помощи. Из семьи, возможно, для кого-то проигралось, что либо негатив шел от семьи, либо здесь, смотрите, семья, партнерство и защита перевернутая, то есть разрушить семью, да, ну как бы вот эти привязки. У кого-то проиграется, что э, родовые... Э, род прервать связь родовую, кого-то лишить счастья, кого-то лишить продолжения рода, у кого-то мужчину увести либо женщину, вот так вот здесь идет, смотрите, ну как бы у меня все карты прямые, почему защита перевернута, пытается пробить, если у вас защита, может быть кто-то пытался вам из семьи либо кто-то из ваших родственников забрать ваше счастье вот это вот может быть у вас счастливая богатая семья и у вас благополучно вам пытались ну как бы наладилось да и пытались защиту пробить карта ведьма Наслаждение. Ну, кто-то игрался, понимаете. Здесь а, а, такого плана, что карта а, по тройке кубков, карта, во-первых, карта ведьма, да, ну здесь добрая ведьма. То есть позиционирует себя как бы... А, Может быть, здесь, знаете, как положительным персонажем ведьма такая вот. У нее какие пентакли есть, какие-то вот у нее там на столе какие-то, может быть, так-так-так. Статуеточки стоят, может быть, какие-то э, персонажи кто-то там, может быть, кошечки, может быть, опять, типа, э, какие-то деревья, может быть, вот смотрите, либо гнезда какие-то, может быть, еще что-то. И вот она такая черноволосая, она вот э, как бы по... Изображение, вы как-то понимаете, про кого я вам говорю. Такая вот, ну, похожа на кого-то. Вот. И э, карта здесь, смотрите, любовная тематика. Здесь... Э... Здесь, возможно... Не одна как бы действует. Очень кто-то есть, много партнеров. Здесь есть еще, смотрите, возможно, эта женщина пыталась колдовать, чтобы было счастье может быть проведенный ритуал неправильный, да, как бы, либо приворот какой-то отведущий, то есть она за свое счастье как-то боролась, она как-то, может быть, любовь к себе как-то делала. Это может быть кто-то. Ну, здесь ведьма, здесь практик, то есть работающий. Но здесь положительная карта, как бы любовная, да, то есть опои, окормы, либо, может быть, радость какую-то, может быть, у вас нечаянно, может быть, под, под подхапала, либо закрыла вас вот от радости, от какой-то, от любви, может быть, переборщила вам с защитой. Вот, как бы, либо пытается пробить вам защиту некая ведьма приворот, чтобы сделать кому-то. Ну, немножечко здесь такая какая-то положительная карта. Так, ну и ладно, давайте. А, по итогу карта четверка Пентаклей. То есть здесь идет стабильность. А, здесь потихонечку у вас возвращаться будет сейчас стабильность ваша плюс финансы ваши начнут то есть это четыре угла вот опять-таки будет накапливаться у вас некие такие будете как-то потихонечку начнете радоваться своим своей жизни начнете здесь вот смотрите сокровища, да, там, мое богатство, мое сокровище. Человек сидит, чахнет, да, над своим сокровищем. Так и у вас тоже начнет потихонечку то что, то, что было больше утекать, то, что есть у вас, да, утекать сквозь пальцы не будет. То есть богатство ваше, здоровье, счастье, любовь, то есть оно утекать больше не будет, все как говорится, остановилась. Также здесь будет потихонечку, не все сразу, но потихонечку будет опять это возвращаться, накапливаться, накапливаться, накапливаться. Так что вот так вот, мои хорошие. Итак, на этом, ну, в любом случае, да, карта победа, она выскочила, я не игнорирую, никогда такие, как говорится, ситуации, когда э, я говорю что-то, и даже когда сама себе там э, пытаюсь э, там, допустим, какие-то подсказки получить, и э, когда тасую колоду, и карта либо переворачивается, либо выскакивает, то есть я конкретно все, я дальше больше не гадаю, потому что, ну, как бы я ответ получила. Все, э, допустим, там также. Диагностика там, по поводу негатива, есть ли у меня негатив. Также диагностика по поводу защиты. Вот, либо по поводу какой, допустим, ритуал подойдет проведенный. И когда выпадает вот так карта, либо переворачивается, все, я ответ получила, то есть мне дали. Итак, у нас карта выпадала, карта победа, то есть победа. Ну, я говорю, я по энергетике сама чувствовала о том, что ритуал прошел шикарный. Вот, как бы, ну, попытались, конечно, посопротивляться, но, тем не менее. Колода шикарная, колода ведущей. Значит, очень хорошая, мне очень нравится. Колода, я говорила о том, что предыдущую колоду я на ваши благодарности помощь каналу и ваши донаты я покупаю значит и свечи тоже свечи вот мне пришли недавно и колоды также на еще мне оплатили подарок как бы донат сделали а, и я заказала колоды, они идут, я потом скажу, я потом все покажу. А, смотрите, что хочу сказать. Если, понимаете, да, бесплатно, бесплатно. А, как бы, если есть у вас желание, а, или вы уже, а, как бы, неоднократно это всегда так бы, как бы, делаете, да, а, благодарность а, мне а, за проделанную работу, то под видео есть а, все ссылочки, куда вы можете, как говорится, отправить благодарность. Не откуп мне, а благодарность тем, кто... А, я немножечко <coughs> до этого... Пару раз кто-то там мне э, производил, так делал, откупаются от меня. Э, послушайте меня, пожалуйста. Я так понимаю, э, наверное, некоторые здесь отписываются человека пять, наверное. Может быть, от предыдущих раскладов. Э, э, то, что э, пытаются, может быть, кто-то что-то сказать. Э, Человек пять, по-моему, там отписалась, Значит, напоминаю вам о том, что благодарность. Можете также писать там либо подарок, либо благодарю, либо благодарность. СМС. Вот, как бы, либо на развитие... Ну, на развитие канала не надо, просто либо подарок, либо благодарю, либо благодарность вы самое главное для себя, как говорится, будете знать о том, что вы, как говорится, поблагодарили, да, за добро добром платите, ну, как бы своего рода, я же тоже это все покупаю за деньги, это не бесплатно, это тоже эти, как и любые какие-то траты я тоже делаю, и вам как говорится, безуплатно провожу ритуалы. Так что будьте тоже сознательны в плане того, что своих как-то человеческих благодарностей в виде лайков, в виде своих прекрасных комментариев, также в виде своих донатов, кто сколько что может. Но ни в коем случае не откупаться. Мои хорошие Прям вот не злите меня, ради Бога. Если кто-то будет во зло откупаться от моей вот этой благости, ну, вы имеете в виду, что вас, как говорится, по головке не погладят, ну, как бы заступятся за меня. А вы потеряете, как говорится, в яму упадете, Ну, вот я ну, по-человечески вам говорю, как бы, кто уже так делал, больше так никогда не делайте. Итак, мои хорошие, я вас, ритуал прошел шикарный, говорю, что симптомы, которые я вам сказала, что от макушки прошло по правой стороне и ушло в пятку, а потом исчезло, то есть в землю, в пол ушло. Значит, ритуал у вас сработал уже за один раз. Если такого эффекта у вас не было, то и вообще, как бы, да, может быть, у вас свои какие-то спецэффекты. Три дня смотрите данный ритуал. Именно смотреть, потому что здесь соль и здесь задействована стихия огня. Так что не слушать меня, а смотреть вы можете потише, если вам не хочется сто раз слышать мой голос, вы можете перематывать от там каких-то от начала ритуала до конца и также не смотреть вот это вот сейчас, если вы многие кто-то сейчас слушает меня, вот эту вот часть можете не смотреть, вот. а именно процесс ритуала, пока я не взяла карты. Вот, как бы вот так. Итак, я с вами прощаюсь. Я вас всех люблю. Целлюлю. Вы у меня подписчики, я говорю, вот. Короче, вы у меня самые лучшие. Всем пока-пока. Не забывайте благодарить высшие силы. Самое главное, говорите почаще. Высшим силам за то, что у вас все есть, ручки, ножки есть, крыша над головой есть, покушать есть, под себя не ходите сами в здравии, и все благополучно. Если не получается, обращайтесь на личные консультации, на личные чистки, на личные защиты, либо любого рода ритуалы во благо, предупреждаю, я много что могу, но привороты и порчи я не делаю. По этим вопросам ко мне обращаться не надо. Негативную магию во зло я не делаю. Хотя я и сильный практик, и, и сила, и дар есть к этому, но я это не делаю. Я кормлю белого волка, я по, по белой стороне хожу. Хотя и ругаюсь, хотя и матюкаюсь, но ну, тем не менее. Вот. Итак, всем вам добра. Пусть к вам возвращается в сто крат больше, что вы желаете мне, что вы присылаете мне, что вы э, говорите, ну, как бы не говорите, а благодарите, говорите, что, что, как говорится, для меня. Итак, всем добра, успеха, процветания и благополучия. До новых встреч!